Добрый день, меня зовут Евгения, я являюсь менеджером студии перевода. Если вам нужен нотариально заверенный перевод, то вам к нам. Для того, чтобы ваши документы были заверены нотариально, обязательно наличие оригиналов документа. Если документы приходят из-за границы, они должны быть либо легализованы, либо апостелированы. По всем вопросам вы можете обратиться к нам в офис. Адрес нашего офиса – улица Сухая, дом 4, офис 21А. Всего доброго, обращайтесь!